Привет, это я. Народ. This, so У него что-то там, пиксины Там мы и так слышим, алло. Телефон показывает. Oh, ой, как страшно. You, like, ой, ой, ой висит, что ли? Там кто-то mm -hmm. сзади, обернись. Um, there's something, there's something moving? Обернись! Yeah, yeah, Is I that agree. just me? Okay, see that. Сейчас будет скример. Обернись! Uh, yeah. Может, совет убать звук. <laughs> Ты еще не можешь уйти, Сэм. Not what's you ты еще не знаешь, uh, не можешь видеть um... Посмотрите на свой телефон. Давай смотри телефон, тебя сообщение прислали. Сэм? Okay? Почему эти сцены, сцены повторяются? Точнее не повторяются, имеется в виду. Кстати, можно здесь и на телефон, и на, на компьютере. Ну, как сказать. Играть в аллипоп. В общем. Вс, вс, вы там будете. Не найдете эту игру. Все. Уйди от меня, уйди. Уйди от меня. На тебя. На. Комар пришел ко мне в кости, уйди. Смешно. Ой, сейчас будет скример, ребята.